всем привет дорогие друзья продолжаю выкладывать обзоры по airdrop который проходит на бирже Eubit. Кто то в первый раз здесь мы зарабатываем монету fast доллар каждый день выполняя простые задания данный токен будет торговаться в июне плюс откроется farming pump и скорее всего инвест по заданиям сегодня мы рассмотрим farming покажу как его включить кто не знает Задание депозит, рейд, своп, 10 дайсов. Как выполнить эти задания, я показал в видео, на примере. Выполнил его за 2 минуты. Ссылка на видео в описании. Остальные задания понятны. Разместить твит, у кого работает сеть. Пост в Facebook, ВК. И снимаем видео для YouTube, TikTok. У каждого задания есть свое описание. Нажимаем выполнить. И вот описание. Моя реферальная ссылка для тех, кто еще не зарегистрирован на бирже, будет в описании под видео. Проходите простую регистрацию. Для того, чтобы пользоваться всеми функциями этой биржи, кис проходить не надо. Никакой верификации биржи не требует для того, чтобы работать с криптовалютой и всем функционалом данной биржи то с мобильных устройств используйте QR-код. И еще, для вашей безопасности, то есть безопасности вашего аккаунта, средств в профиль подключите 2FA. Перед тем, как сканировать код приложением, сделайте скрин этого QR-кода и циферно-буквенную часть, которая находится под кодом, по-моему, скопируйте и сохраните в блокнот. Все эти данные уберите на флешку для восстановления вашего аккаунта, ну, то есть доступа. Если сломается телефон, переустановили приложение, отсканировали свой код и продолжаем пользоваться биржей. Как видите, монеты прибавляются, статистика обновляется, отклоненных нет. На это внимание не обращайте, тут свои косяки, некоторые из них я даже задание не выполнял. Итак, приступаем. Задание фарминг. Сначала выполняем, а через день нажимаем кнопку проверить и получить. Нужно вложить в ликвидность не менее 10 долларов в любых монетах. То есть делим сумму 10 долларов пополам. Я бы лучше взял, например, 12 долларов. То есть 6 долларов для одной монеты, 6 долларов для другой. Выбираем любую пару, на примере BTC и USDT. То есть покупаем 6 USDT. И на 6 USDT берем биткоин. Теперь переходим сюда. фарм, Указываем 6 USDT. Автоматически происходит расчет 6 USDT в биткоине. У вас здесь баланс будет пополнен. После нажатия кнопки добавить. Ликвидность будет отображаться здесь. Все, вы добавили. Через день заходим на страницу AirDrop и жмем кнопку «Проверить» и «Получить». Сумма общая, которую вы вложили, будет отображаться здесь. В самой таблице. Вот ваша ликвидность, этот столбец, будет видна полная сумма которую вы вложили. Вот я вчера протестировал, на полчаса вложил, и у меня заработок вот небольшой появился. По остальным заданиям все понятно. Ссылка на регистрацию будет в описании под видео. Присоединяйтесь, зарабатывайте. На этом у меня все. Всем пока.